Всем привет, привет, ребята! На связи Виктор Бондолет. И, как обещано по графику, мы начинаем первый выпуск вопросов и ответов со мной. Именно на тематику сетевого бизнеса. Поставьте, как меня слышно, как видно, чтобы я предварительно сориентировался, чтобы не отвлекался на эти моменты. Добро пожаловать, Игорь, Татьяна, Виктор. Насколько меня видно и слышно. Поставьте комментарий по 10 системе, чтобы мы продолжали наш выпуск вопросов и ответов. И сегодня, как было заявлено, мы разберем. Я подготовил уже листик. Константин, привет. Поставьте, как меня слышно, чтобы я был уверен, что у нас трансляция идет успешно. Хорошо, 10, Татьяна, спасибо за обратную связь. Итак, сегодня... Я разберу 5 а, вопросов от а, моих подписчиков. А именно, первый, с чего следует начинать сетевой бизнес? А, Второе, ошибки, которые не нужно допускать в построении своего бизнеса. Третий, как правильно рекрутировать во ВКонтакте, чтобы избежать блокировки. Четвертый, чуть более полгода в сетевом бизнесе, результат 0. что со мной не так. И пятый, как настроить правильно ВКонтакте, чтобы он рекрутировал людей. Вот такие вопросы я сегодня разберу. Эм, ребят, дождитесь конца э, выпуска, так как э, будет у нас конкурс благодаря которому вы сможете выиграть денежный приз я буду периодически на своих трансляциях именно вопросов и ответах их проводить так что не пропустите и получите возможность получить немножко деньжат на свою свою карточку либо куда вы запросите Итак ребят начинаем с чего же следует начинать сетевой бизнес хороший вопрос потому что зачастую действительно этот бизнес люди начинают совершенно неправильно. То есть люди приходят в нашу индустрию как будто в какую-то панацею, то есть какую-то идеологию, в какую-то утопию, которая лучше всех на свете, лучше во всей индустрии бизнеса, среди бизнесов и так далее. К сожалению, это не так, это навязанное мнение навязанное навязанный миф тем людям которых рекрутируют этот бизнес и для того чтобы успешно стартовать в сетевом бизнесе необходимо изначально к нему относиться как к бизнесу если согласны ставьте плюсики а почему то есть не почему а как же начинать его правильно во первых Uh, уж точно не нужно составлять список всех ваших знакомых, как учат спонсоры 90-х лет и как учат 10 уроков на салфетке, которые были написаны тоже, наверное, 10 или 20 лет тому назад. То есть, я не знаю, 10 или 20 лет тому назад мы еще с мобильными телефонами не ходили и даже подумать не могли, что они будут существовать. И сейчас преследовать одни и те же и ту же идеологию, писать список знакомых, это я не знаю, это то же самое, что огонь добывать благодаря кремнию, да, то есть камень об камень стучать, чтобы искру создавать, а не зажигалкой, например, либо спичками. Поэтому что я, например, рекомендую своим партнерам делать, отталкиваюсь лично из своего опыта, я предлагаю а, воспользоваться м, возможными ресурсами. То есть а, вы необходимо а, а, проанализировать, какой у вас опыт, какое у вас влияние на свое окружение, а, кто вам доверяет, кто с вами идет бок о бок. И а, вы должны отбирать, квалифицировать, необходимо ли это людям, необходимо ли ваше предложение. То есть вы должны составить портрет своей целевой аудитории и работать на свою целевую аудиторию. Если вы понимаете, что в вашем списке знакомых нет людей, которым подошел бы ваш бизнес, тогда не предлагайте им свой бизнес. Начинайте знакомиться с людьми, выстраивать отношения, тем более сейчас век интернета, благодаря трафику, благодаря вовлечению, привлекательному маркетингу, которому я обучаю в, своей, в своем тренинге, в своей книге и так далее. Это сделать очень легко. За две недели, максимум за месяц, можно выстроить целую систему, целостную систему благодаря одной социальной сети, которая вам будет приносить постоянно потенциальных партнеров, кандидатов э, и клиентов в свой бизнес. Поэтому, ну приведу обычный пример. Вы продвигаете IT-технологии. Ну, вот Есть компании, которые продвигают IT-технологии, то есть мобильные приложения, блогосферы и так далее. Представьте, вы приходите к соседу, который работает за станком столяр какой-нибудь либо сварщик либо электрик и вы ему предлагаете эти технологии ну бред согласитесь он не сможет с этим работать одно когда вы например занимаетесь какой-нибудь косметикой либо бадами вы можете их предложить каждому и если вы развиваетесь в сфере масс-маркета либо того что можно пощупать тюбики баночки и есть у вас дробные товары которых можно например на 100 долларов закупить целую кучу маленьких пробников, я рекомендую закупить на баксов 100 пробников либо мелких товаров и раздать своему окружению, ничего не навязывая. Просто раздать, то есть просто подарить. Почитайте книгу Роберта Челдзини «Психология влияния», вы поймете, что такое результат наперед. То есть вы даете человеку результат наперед. Вы от него ничего не требуете, но вы уже ему дарите товар, ничего не продавая просто за обратную связь и я вам гарантирую что 50 процентов даже возможно больше из этих людей кому вы например на 100 долларов представьте что одна позиция 1 доллар стоит вы за 100 долларов охватили 100 человек из этих 100 человек у вас 50 клиентов которые сделают вам последующие закупки пускай по мелочевке пускай э, по некоторые по крупному зайдут и, и Представьте, что из этих 50 человек, 5 человек зайдут к вам в бизнес, и вы сделаете, рекомендуете ему как действующую систему этот же метод, например, закупиться, ну, зайти в бизнес на 100 долларов, на 100 баллов, закупить продукции, и у вас 5 активных партнеров, которые сделали уже огромный товарооборот. И представьте, что они повторят вас, и пойдет очень крутая волна. Поставьте десяточки, кому понравилась эта идея. Вот. Также с чего начать. Конечно, круто, не то что круто, а обязательно необходимо стать профессионалом в своем бизнесе. Вам нужно знать маркетинг-план, вам нужно о своей компании знать максимум. Знать максимум для того, чтобы у вас была уверенность в компании, у вас была уверенность в продукте. И, и во-первых, вы, вы уже начали пользоваться своим продуктом. Вы вошли в бизнес, не просто подписали контракт, а действительно, например, закупились, опять же, на те 100 долларов, либо сделали личный объем и сами начали пользоваться своим продуктом для того, чтобы вы были уверены, что вы не предлагаете какую-нибудь ерунду на рынок. То есть это важно. А, поэтому... Никаких списков знакомых, только круг э, ваших возможностей. То есть вы э, предлагаете тем, кто за вами идет. То есть э, на круг своего влияния. Вы используете максимально свои ресурсы. Вы пред, предлагаете тем, кому это может быть полезно и нужно. Э, понятно, что вы, возможно, начнете ставить ярлыки. Вот этому не нужно, вот тому не нужно. Ну, вы должны относиться к этому бизнесу, вы должны делать товарооборот, вы должны вовлекать партнеров и клиентов. Поэтому используйте свой круг влияния, свой круг возможностей, свои э, непосредственные ресурсы, которые вокруг вас. Возможно, это друзья в соцсетях, возможно, это список знакомых именно тем, кому вы уверены предложить. Возможно, это e-mail рассылка, да, то есть э, подписчики вашей базе. И так далее. Весь возможный круг вашего влияния. Во-вторых, просчитайте свой бизнес. То есть, как я и порекомендовал, если это товарный бизнес, найдите возможность закупиться товаром и сделать максимально подарков на свой круг знакомых, если это товарный бизнес. Третье – становитесь профессионалом, то есть вам нужно самим быть потребителем своего продукта, вам нужно быть уверенным в компании, то есть знать абсолютно все, все подводные камни, все плюсы, все минусы, маркетинг-план для того, чтобы вы уверенно предлагали свой бизнес. Потому что, когда вы встречаетесь с человеком и даже не знаете, как бы правильно преподнести ему ту либо иную возможность, ну все, это очень сильно чувствуется на ментальном уровне, на подсознательном уровне. И… Конечно, изучайте, постоянно инвестируйте свои мозги. Вот это правильное начало вашего бизнеса. Поставьте пятерочки, если вам понравился ответ на этот первый вопрос. Если не понравился, ставьте минусы. Так, мне важна ваша обратная связь, так что обязательно реагируйте. Не, просто, не будьте просто наблюдателями. Супер, спасибо, Лидия. Второе. Второй вопрос. Ошибки, которые не нужно допускать в построении своего бизнеса. Очень крутой вопрос, согласитесь. А, ошибки совершают кругом и полностью, практически все. Ну, то есть 95% всех предпринимателей своего бизнеса. Ошибка номер раз. Идти предлагать бизнес кому-либо попало, неважно кому, если вы вообще не знаете об этом бизнесе. То есть, вот вы загорелись идеей, переспали, сами вступили в бизнес и пошли доносить эту информацию. Не начинайте звонить вашим людям, покуда вы не сможете отвечать на возражения. То есть, почему я говорю становиться профессионалом в своей компании, в профессионалом в маркетинге, профессионалом вообще в сфере сетевого бизнеса, для того, чтобы вы могли четко отвечать на возражения. То есть, почему маркетологи, почему все магазины, почему интернет-предприниматели на всех своих лендингах, во всех своих интернет-магазинах есть э, такая графа «fuck you, да, то есть вопросы и ответы. Это э, работа с возражениями клиентов. И чем больше вы знаете ответы на возражения, тем увереннее вы будете предлагать свой бизнес и тем, знаете, вот как качок и ботаник. Стоит качок и ботаник, это такой небольшой анекдот. И э, качок говорит, 2 умножить на 2 равно 5. А ботаник, нет, 2 на 2 равно 4. А качок, нет, это 5. Он такой, да ты че, таблицу умножения выучи. 2 на 2 равно 4. Нет, 2 на 2 это 5. Да лох ты, ты тупой качок. И качок встал ему, бах, по лбу. И все. Кто прав? Прав тот, кто сильнее. И э, вы можете быть качком в сетевом бизнесе, против которого не попрё... никто не попрет, то есть танком, броне, э, непроницаемым танком только тогда, когда вы знаете все вопросы э, на, на возражение. То есть вы уверенно стоите в своем бизнесе. Привет. Опаздывайте на трансляцию, особенно те, кто задавал вопросы, вопросами и ответом. Ну ничего, лучше поздно, чем никогда. А, поэтому не идите к своим знакомым, не идите предлагать никому бизнес, ни в интернете, ни в офлайн, а, пока вы не сможете знать максимально возражения на вопросы своих потенциальных партнеров и клиентов. Проработайте это. А для того, чтобы проработать это, вам нужно четко знать целевая аудитория, кому подходит ваш продукт и ваш бизнес. Понятно, что сетевой бизнес подходит каждому как-то. Сетевой бизнес для всех, но не для каждого. Вот правильно такое выражение. То есть понятно, что возможность в этом бизнесе может преуспеть каждый. Но исходя из уровня развития, исходя из уровня опыта и навыков, здесь преуспевают каждый по-разному. Поэтому ошибка номер раз. Идти предлагать бизнес, не зная полностью о своем бизнесе. Ошибка номер два. Опять же считать, что каждый кто вас окружает, это ваш потенциальный партнер и клиент. Если вы не будете сегментировать рынок, если вы не будете выделять свою целевую аудиторию, если вы не будете целенаправленно обращаться тем, кто к вам нужен, то есть лидеры, вам нужно сразу же определять, что вам не нужно нытиков, что вам не нужно тех, кто постоянно прав, вам не нужно те, кого постоянно нужно мотивировать. Вам нужна четвертая позиция человека, который голоден к развитию. И четко стоят на этом потому что возможно вы потратите месяц возможно вы потратите два месяца на поиски такого человека но этот человек вам построит бизнес такой какой вы не построите за год привлекая нытиков и мямликов это я вам говорю собственного опыта вот тут есть дмитрий гончар очень интересный парень он новичок в сетевом бизнесе отзовись тут всем помахай я тебе небольшой пиар сделаю он э, обучался у меня э, и вот он новичок в сетевом бизнесе, но благодаря тому, что он привлек несколько лидеров в своем регионе, он очень хорошо начал получать результаты. Вот, кстати, можете к нему обратиться, он сейчас проводит бесплатные консультации по тому, как он находил этих лидеров, что необходимо делать, как себя позиционировать. Он за полгода сделал уже результат 1000-2000 долларов в месяц в сетевом бизнесе. Вот это один из таких кладисей, на которых нужно э, ориентировать внимание. То есть Дмитрий, он тоже вот такой уникальный человек, на которого стоит такого найти и потом и горе не знать. Вот, поэтому Дмитрий потом мне отдельное спасибо скажет, что я тебе сделал определенный пиар. Но это не просто пиар, это действительно правда, потому что я раскрываю кейс э, того человека, который у меня обучался и э, которому мне приятно рассказать о результате этого человека. А, поэтому третья ошибка спам <свят> <свят> ну это все это это без вопросов то есть ребят если вы до сих пор делаете спам никаких спамов больше не делайте сейчас ВКонтакте настолько ужесточил а, анализ всех действий каждого участника этой социальной сети что даже если вы на своей стене часто употребляйте ссылки, какие-то приглашения в, в очень такие... Сомнительные проекты, хайпы и так далее, хотя ВКонтакте не разбирается, сетевой бизнес это либо хайп. Если он увидит у вас подозрительную активность, то есть не, ва, не ваш лайфстайл, то есть не ваш стиль жизни, э, не ваш э, не ваш опыт, не вашу ценность, а какие-то одни ссылки, какие-то баночки, какие-то регистрируйтесь, призывы к действию, он вас заблокирует сразу же навсегда. Если раньше ВКонтакте. Могла вас заблокировать за активность приглашений. Просто вот вы приглашаете, приглашаете, приглашаете, кто-то нечаянно спам нажал, либо просто э, ВКонтакте заподозрил, что вы что-то какую-то махинацию проводит. Он вас мог заблокировать сначала на сутки, потом на три нед... на дня, потом на неделю, потом на месяц и забл... разблокировать. И на пятый раз он блокировал навсегда. Но сейчас он с первого раза вас удаляет с ВКонтакте навсегда, блокирует. И к чему это? Э, к чему это все идет? к понижению вашей авторитетности, потому что если вы выстраиваете бренд и если вы в конечном счете хотите создать свой бизнес, привлекательный маркетинг для того, чтобы к вам люди сами обращались, интересовались вашим бизнесом, вы должны от этого избавиться раз и навсегда. То есть для этого нужна группа, вы должны создать группу и в группе уже начинать э, давать ценность и плюс информацию про бизнес, какие-то призывы к действию, какие-то ссылки. Но в группе не должно только про ваш бизнес, в группе должно быть про вас, про, про ценный контент и между прочим, например, один пост из десяти именно про ваш, вашу компанию, вы призывы к действию либо продаете какой-то продукт. А, насколько вам эта цена напишите я вижу что у нас уже собирается больше меня это радует кстати скажу тем кто присоединился только-только дождитесь конца у меня будет для вас конкурс в котором вы можете выиграть денежный приз вот а, так что не уходите так ну что сколько мы три ошибки перечислили первая ошибка это э -э обращаться к своему списку знакомых не, не ну то есть обращаться предлагать бизнес, не зная о своем бизнесе, второе это, я уже сам подзабыл, кто внимательно слушает, что там было второе, второе, а, не сегментировать свою аудиторию и считать, что каждый человек в окружении ваш кандидат, это огромнейшая ошибка, и третье это спам, прекращать вот это навязанные спам ссылки предлагать то есть это но ну, настолько очень плохо настолько это очень плохо действует что ну просто-напросто если вы это делаете вы аматор то есть это видно то есть вот ко мне когда обращаются люди с этой просьбой я либо просто не реагирую сразу же посылаю спам баню этого человека и что в итоге его блокируют но своим людям конечно Своим партнерам я рекомендую отвечать таким людям, говорить, что они неправильно поступают и выводить их на скайп-консультацию, чтобы рассказать, как правильно. Но у меня просто-напросто уже на это времени нету. Если у вас достаточно времени, вы не проводите обучение, там, не проводите тренинги, вы только-только-только-только вот только, только, только, только к своему результату двигаетесь, то, конечно, это дополнительный приток трафика, переводите их на консультации и давать им ценность, а потом можете рекрутировать свой бизнес. Так какие еще можно ошибки ну вот эти это, это три главные ошибки которые сразу же приходят э, на ум если опять же у вас возникают дополнительные вопросы, вот в мере нашей беседы, да, какая-то недосказанность. Если вы хотите что-то раскрыть больше, переходите в мою группу после трансляции и в разделе «В обсуждении вопросы и ответы», опять же, задавайте свои вопросы, чтобы я вас включил в следующую рубрику, в следующий выпуск. Так, ладно, переходим к вопросу 3. Вам не скучно? Поставьте там, я не знаю, отреагируйте. 20 минут мы с вами уже общаемся, вам вообще не скучно? Ценно ли то, что я вам даю? Потому что... Не каждый готов уделять, например, столько времени для того, чтобы прожевывать определенные такие моменты. Я готов для вас вот. Какие вы вопросы задаете, такие я вам отвечаю. Прям э, тем темам, которые я даю в платных тренингах, я вот вам готов давать ответы на ваши вопросы. Окей. Татьяне точно не скучно. Всем остальным, наверное, там уже слюну пускают на стол. Так, третье. Как правильно рекрутировать во ВКонтакте, чтобы избежать блокировки? Угу, вижу познавательные знаки. Как правильно рекрутировать во ВКонтакте, чтобы избежать блокировки? Ну, я немножко уже ответил, да. Во-первых, есть много различных способов. Первое, на что вам нужно сконцентрировать внимание, это свой личный профиль. Вас, ваш профиль должен быть оформлен надлежащим образом то есть ну вы вот представьте вы предлагаете бизнес вы общаетесь с человеком по скайпу по вконтакте по одноклассникам по фейсбуку ну, на данный момент мы про вконтакте разговариваем. во вконтакте вы списываетесь с человеком когда вы предлагаете бизнес человек обязательно переходит на вашу личную страницу и смотрит соответствие вашим словам. То есть, если он видит какую-нибудь птичку на ватерке, либо котика, либо нарисованную какую-то иконку, либо, я не знаю, какого-то героя из фильма, все, это крест. То есть вы должны осознать что ваш личный профиль должен э, соответствовать э, вашему предложению то есть если вы предлагаете бизнес если сконцентрированы на бизнес а мы сейчас говорим о рекрутинге да то ваша ваш профиль должен пахнуть бизнесом то есть э, о чем я говорю это должно быть определенное позиционирование вы должны выстраивать свой бренд многие не знают что такое бренд и очень много навязанных вещей что такое бренд Это э, это надо поставить фотку, например, с галстуком, либо в бизнес-блузке. Это надо какие-то цитаты поместить и так далее. Смотрите, самое верное изречение, что такое бренд. Кто, кто знает, что, кто такой Майкл Диллард? Поставьте троечки, кто знает, кто такой Майкл Диллард. Если не знаете, поставьте минусики. Вот Минус. Хорошо, раз есть уже минус, в любом случае нужно объяснять. Майкл Диллард – это первый человек, который сделал результат в интернете в сетевом маркетинге. Это тот человек, который сделал магнетическое спонсирование. Это тот человек, который сделал привлекательный маркетинг, то есть он перевел сетевой бизнес благодаря интернет-маркетингу, создавал автоворонки, создавал свой бренд, то есть он строил свой бизнес полностью в интернете. Сейчас он уже не в сетевом бизнесе, у него куча своих проектов, он долларовый миллионер, один из моих наставников. И он сказал, что такое бренд. Бренд – это когда вы даете настолько много ценностей, для своей целевой аудитории не просто знаете с головы берете как-то что-то а вы знаете свою целевую аудиторию и специально под свою целевую аудиторию даете настолько много ценностей на постоянной основе что люди э, вовлекаются в вас настолько что они сами делают из вас бренда поставьте по десятибалльной системе насколько вы меня понимаете то есть это не изначально какое-то позиционирование, а это изначально отдача от вас ценности, настолько много ценностей на постоянной основе, что люди начинают вовлекаться в вас, сначала постоянно начинают следить, постоянно начинают лайкать, постоянно потом начинают репостить и потом проситься к вам в бизнес. Вот это бренд, вот это настоящий бренд. И нужно просто иметь терпение. Просто Я вижу еще... Работ, работая со своими партнерами в команде, я вижу небольшие такие погрешности. Некоторые люди загораются, начинают постить. Я им даю тематики постинга, например. Есть есть у меня 17 тем, которые необходимо постить. да а, И они день, два, три, четыре попостят и потом прекращают, потому что якобы не увидели результата. Ребят, а какой результат нуж, должен иметь, когда вы постите, э, дается ценность? Для этого нужен накопительный эффект. Люди наблюдая за вами. Если вы сначала не видите результата, это не значит, что за вами не наблюдают. Вы постите. И вот буквально за месяц, вот, э, ребят, вот ловите мое слово. Э, если вы в течение месяца как минимум один раз в день начнете давать ценность в виде советов, как строить бизнес в сетевом маркетинге, например, да, для предпринимательства, сетевого бизнеса, либо э, как правильно краситься, ну, то есть исходя из вашей целевой аудитории, то, что вы продаете. Один, один пост, ценный пост с советами, рекомендациями, с болями, с выгодами, с решениями, на протяжении месяца вы увидите, насколько охват аудитории у вас изменится, насколько аудитория вовлечется в вас и уже начнутся вопросы, чем вы занимаетесь, возможно ли у вас что-то купить и можно ли к вам присоединиться в бизнес. Вот на постоянной основе, вот просто возьмите это и начните делать, будете больше делать, будет больше результат. Если же вы что-то делаете неправильно, то есть вы не вовлекаете людей, у вас нет результата, это значит, что нужно поработать над вашей целевой аудиторией, то есть над выявлением, кто ваша целевая аудитория, и над болями этой целевой аудитории, и постоянно говорить об этих болях и о решениях этих болях в виде ваших бизнес-предложений бизнес -предложений, либо продуктов, которые вы продаете. Вот, потому что если вы будете распыляться, якобы давать контент для всех и вся. Лишь бы охватить по максимуму всех это не получится. Ваша задача охватить 10% вашей целевой аудитории и 90% отпугнуть. Вот это самая главная задача. 90% пускай уходят, а 10% наблюдают за вами. И они сделают вам бизнес на века. Вот. Так. Поэтому а, давайте постоянно ценность. Никакого спама, никаких баночек, никаких, а, приз, никаких ссылок на свою компанию. То есть. Ребят, увижу вас. Вот я запомнил вас. Я вижу список. Я сейчас даже могу перечислить. Елена Хариановская, Хариановская Нина Погорелова, Инна Вусько, Нина Кузовкина, извините, если буду давать неправильно фамилии, Константин Краснов, Лидия Григорьева, Татьяна Трипель, Валентина Анкут, Полина Тышкиева, Дмитрий Гончар, Наталья Илюкевич, и Исаня Передигер. Все, я вас запомнил. Если вы вдруг... Я увижу у вас баночки, я увижу у вас ссылки и спам. Так, это первый этап. Ваша задача – давать ценность. Давайте на постоянной, ежедневной основе ценность. Второе – создавайте группу, систематическую группу под свою целевую аудиторию и начинайте там давать чистую выжимку контента. Чисто вот ваша ценность от вас, то есть вы находите, где-то обучаетесь, проходите тренинги, даете выжимки от этих тренингов, чтобы люди начали репостить, забирать себе, обучаться у вас, проводите с этой группой прямые трансляции, сделайте призыв к действию, записаться на ваши консультации, как на вашем, вашем личном профиле, так и в вашей бизнес-группе. И люди будут записываться к вам на консультации, вы будете давать им ценность еще больше на консультации и потом переводить к себе э, в партнеры. Потому что вообще личные консультации дают огромную огромный результат. Вы не представляете, насколько. Если даже человек сразу же не отреагировал как-то, ну, не захотел к вам присоединиться, он настолько начнет за вами постоянно наблюдать, потом будет покупать ваши продукты, если вы будете продавать, продвигать, покупать ваши партнерские продукты, которые вы будете продвигать, приходить к вам в бизнес. Вот это. Это самая целевая аудитория если вы в группе насобираете 100 человек хотя бы ну ладно давайте не стоит это уже мало тысяч человек именно целевой аудитории которая за вами следит из которой у вас подогреты отношения вы никогда не останетесь без денег вы обеспечите себе постоянным притоком партнеров в свой бизнес постоянным притоком клиентов в свой бизнес и постоянными деньгами постоянному росту поэтому это то, что ВКонтакте, мы говорим о ВКонтакте. Для начала выводите людей на личные консультации, для того, чтобы проконсультировать их на те, или иные случаи. Это самое, самое эффективное на начальном этапе, потому что автоворонки, авторекрутинг, какие-то фишки магнетического спонсирования, привлекательного маркетинга – это уже на следующем этапе. На данном этапе вам проще создавать трафик на свои бесплатные консультации благодаря своим ценностям и рекрутировать свой бизнес. Если вы отработаете очень хорошо, например, список консультаций. Я в своих личных групповых коучингах, личных коучингах на тренингах даю прям скрипты, что необходимо говорить. Приходите на мои тренинги, да, то есть вы можете закрепленные записи видеть, буду делиться ими на протяжении какого-то промежутка времени. Если вы отрабатываете э, свои консультации, вы можете продавать дорого свои услуги. Прямо в бизнес вы можете рекрутировать на 1000 долларов, на 3000 долларов вы конс... э, рекрутировать через скайп консультации, по скриптам определенно, Потому что через автоворонки на 3000 долларов тяжело зарекрутировать, намного проще на консультации зарекрутировать на 3000 долларов, ну, если вход у вас есть такой. Вот, поэтому и также обучайтесь трафику, то есть таргетингу, например, через ВКонтакте. Если для вас это сложно, найдите очень сильные группы по МЛМ, по сетевому маркетингу, по сетевому бизнесу ВКонтакте и поститесь у них. Например, создавайте ценный контент у себя на стене, ценные посты и идите к к модераторам этих групп и попросите их прорекламировать ваш пост у них в группе там где 10, 20, тысяч, 30 тысяч сетевиков и вы будете создавать просто такое влияние, вы будете такой красной точкой становиться у своей аудитории, что просто круто потому что с трафиком нужно аккуратно работать. Если круто ВКонтакте, модерация очень жестко за этим следит. Но за 150 рублей России, то есть ну, максимум 2-2,5 доллара, вы можете охват сделать в тысячу человек практически вашей, вашего контента. Так что возьмите на ум. Так, ну как, полезно? Ребят, Ставьте полезно ли. Так вопрос номер четыре задала тоже одна из моих подписчиц чуть более полгода в сетевом бизнесе результат 0 что со мной не так тут наверное, к сожалению нету этой подписчицы нету но в любом случае я думаю многие задаются этим вопросом, кто более полгода, например, и нету результата. С вами все так. Ничего в этом страшного нет. Что если вы, например, полгода в этом бизнесе и делаете вроде бы активное действие, но у вас нет результата. Вы, к сожалению, не второй Дмитрий Гончар, которого вот и я говорил, что вот у меня обучался парень. Вот он, такой пятизвездочный кандидат, Дмитрий что он, он через полгода начал зарабатывать тысячи, тысячи, две тысячи долларов в этом бизнесе. К сожалению, ну, таких мало людей. Если брать личный мой опыт, то, ну, я первый год вообще ничего не зарабатывал. То есть я, наверное, больше тратил на какие-то определенные, позже, определенные траты, знаете, на личный объем, определенные траты на поездки на мероприятия и я был наверно в минусе в 500 долларов да то есть а заработал наверное чуть более 100 долларов за год поэтому ничего страшного тут зависит во-первых ваш возраст ваш опыт в определенных сферах ваши навыки ваше окружение и это все влияет то есть ничего страшного, то есть к этому нужно относиться соответственно, к этому относиться как к бизнесу, с терпением, быть голодным к результату, голодным к обучению, постоянно инвестируйте сюда, не жалейте денег. Вот, ребят, вот это огромный вам лайф, лайфхак. Если у вас нет денег, вам срочно надо находить деньги на обучение. Почему? Это не потому, что нужно курсы просто покупать, а в том, что покупая курсы, инвестируя в это деньги, у вас появляется ценность его пройти, ценность внедрить то, что рекомендует. И у вас, на удивление, с одного тренинга появляются результаты, и вы начинаете зарабатывать как минимум те деньги, которые вы инвестировали в месяц. То есть, вот, например, грубо говоря, если вы покупаете тренинг за 150 долларов, за 200 долларов, вы пройдете тренинг и вы в месяц начнете эти деньги зарабатывать. Вот попомните мое слово. Конечно, ну, нужно обучаться не у аматоров, не у тех людей, которые э, непонятно кто, а если вы уже наблюдаете за этими людьми, видите его результат, видите его опыт, видите его ценность, не жалейте денег. Он приведет вас обязательно к результату, тот человек, который предлагает какое-то решение для ваших вопросов. Вот, так, поэтому все нормально. Продолжайте двигаться, видите,, видите, сформируйте ваше видение, Пускай это видение перерастет ваше твердое намерение преуспеть получить результат. И вы обязательно добьетесь этого результата. Так, ну что, последний вопрос. И поговорим о конкурсе. Как настроить правильно ВКонтакте, чтобы он рекрутировал людей? Никак. Все очень просто, ребят, нету волшебных таблеток. Нет волшебных технологий, нет автоматизированных полностью ресурсов. Это могут как-то преподносить авто автоматические сервисы по привлечению людей, но в любом случае люди идут на людей. Если каким-то мимолетным образом вам удалось привлечь людей в свою команду, просто вот благодаря спаму, благодаря таким автоматическим ресурсам, которые массово что-то производят, и пришли они как-то не на вас, а на компанию, потому что их зацепила какая-то информация о компании, он не задержится у вас. К вам придут либо очень слабые люди, которые любят побегать по проектам и не получать результат, они просто сформируют вам огромный гемор по жизни, который вы будете с ними нянчиться, как с детьми. Поэтому не ищите волшебных пилюль. Возможно, первое время вам нужно повнедрять и поработать руками. Можно половину ресурсов. Я, например, на своих коучингах в своих коуч-группах, в своих тренингах я обучаю сначала наполовину автоматизировать свой бизнес. Конечно, когда мы уже идем по углубленной части, мы можем уже автоматизировать полностью, вот прям практически полностью. Но есть некоторые моменты, которые автоматизировать нельзя. И вот представьте, мы просто автоматизируем постоянный приток потенциальных кандидатов и партнеров. Согласитесь, что это решит уже множество проблем э, в вашем бизнесе. Согласитесь, поставьте десяточки восклицательные знаки. Поставьте восклицательные знаки, если действительно э, это решает уже большинство проблем э, в вашем бизнесе. То есть, когда вы э, сформировали постоянный потенци... поток потенциальных кандидатов в свой бизнес, у вас уже нет головной боли, где их брать. Вот. Э, нужно начинать просто с этого. Автоматизировать благодаря привлекательному маркетингу, становить брендом, постить ценный контент, рекламировать этот контент либо благодаря таргетингу ВКонтакте, либо в, в, в группах, в которых есть целевая аудитория, там за этих 150 несчастных рублей, я бы, наверное, каждую неделю хотя бы по одному посту рекламировал, у вас был бы уже крутой результат. Ну вот 150 умножить, например, на 4 – это сколько 600 рублей 10 долларов грубо говоря, за 10 долларов вы могли бы узнаваемость ну вот несколько тысяч человек то есть за вами начало бы следить такое количество людей по крайней мере узнало бы о вас столько людей вот Поэтому не ищите легких методов, начните сначала с полуавтоматических каких-то с обучения, с инвестирования в свои мозги, применяйте это на практике, и потом вы придете к этому. Когда у вас уже будет опыт, когда у вас будет уверенность, когда у вас будет результат, вы сможете это все автоматизировать, если вам это захочется, потому что некоторым автоматизировать все не хочется, они просто теряют кайф от построения этого бизнеса. <coughs> так, ребят, все, Пять вопросов. Я разобрал, которые были. Поставьте, поставьте по 10-бальной системе, насколько вам было полезно узнать ответы на эти 5 вопросов. Если у вас возникли новые вопросы, переходите в мою группу «Виктор Бондолетний, типичный сетевик» в обсуждении и задавайте свои новые вопросы, если у вас возникли. И в следующий понедельник мы, уже будет следующая рубрика. Кстати, практически все вопросы, там, наверное, одного вопроса еще не хватает, чтобы была пятерка новых вопросов к следующей рубрике. А также 4 вопроса есть. А, жду от вас обратной связи Можете прямо в комментариях писать, насколько вам было это полезно Также смотрите, обещал конкурс а, Если вы а, Вы можете получить от меня 5 долларов 5 долларов а я скажу, а, кто их получит на следующей трансляции То, то есть а, на следующем выпуске будет в понедельник что необходимо сделать для того чтобы получить 5 долларов во первых сделать репост вот этой трансляции как только она закончится да, сделать репост этой трансляции написать в комментариях я хочу 5 долларов и Та запись, вот это вот э, скопирована запись, э, та запись, которая наберет больше лайков, не накрученных лайков, до следующего выпуска, тот получит от меня в прямом эфире прямо 5 долларов. Насколько было для вас прикольно это узнать. Кстати, а чего я не поделился этой трансляцией? Вот. Кто участвует? Поставьте плюсики, кто участвует в этом конкурсе. Повторяю участие. То есть, для того, чтобы выиграть от меня 5 долларов, необходимо сделать репост этой трансляции. И тот репост, та запись, которая наберет больше всего лайков, не накрученных лайков, можете попросить друзей, можете попросить своих партнеров, получат от меня 5 долларов на следующем выпуске, но для того, чтобы обязательно получить эти 5 долларов, вам необходимо быть на самом выпуске, то есть в прямом эфире. Для того, чтобы не пропустить следующие эфиры, если вы до сих пор не подписаны э, на мои анонсы, э, перейдите также в, э, в мою группу и нажмите «Быть первым», да, то есть подпишитесь на рассылку «Вопросы и ответы» от Виктора Бандалета. И вы обязательно это не пропустите. Итак, ребят, я был рад вас видеть на этой трансляции. Вы самая крутая аудитория с обратной связью. Буду рад видеть вас э, в следующих выпусках и обязательно буду рад э, видеть ваши вопросы, на которые буду готов ответить в следующих выпусках. С вами был Виктор Бондолет. Это первый выпуск ответов и вопросов от Виктора Бондолета. Пока-пока.